Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Чечне участника организованной преступной группы, который более двух лет скрывался после совершения тяжких преступлений в Крыму, в том числе убийства. Об этом сообщает РИА, новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ. Отмечается, что подозреваемый покинул Крым в 2018 году, с тех пор он находился в федеральном розыске. Силовики после задержания вернули его на Крымский полуостров. По данным ФСБ, мужчине избрано мера пресечения в виде содержания под стражей. В операции по задержанию фигуранта также приняли участие сотрудники управления ФСБ по Республике Чечня и Управление уголовного розыска Министерства внутренних дел Крыма. В октябре сообщалось, что в Московском областном суде начался процесс по делу предполагаемых участников группировки, в свое время созданной из выходцев города Кемерово. Она входила в Ореховскую область.